Стихотворение посвящается Марине Цветаевой. И краткая предыстория, когда мы ездили с журналом Юность в набережной Челны, вот в Елабугу непосредственно, в то место, где жила Марина, где она умерла. Вот После посещения этого места родилось это стихотворение. Марина Цветаева была фантастическим просто поэтом. Я бы даже сказала, что ее вот это вот Какое-то адское, адское и при этом райское нутро, которое объединяло с собой оба этих мира, выражаясь в этих строках, в этих образах, как она это подавала. Это что-то фантастическое. Итак, Марине Цветаевой. ела бога, ты приняла Марину со всем гостеприимством, как смогла. Твои ее окутали перины, и позади остались. Не считаем, мгла. Марина, ты была поэтом. В любви своей была ты непростой. Я подниму глаза и вновь прочту об этом. Прохожий милый, не спеши, постой. Куда идешь, ты путник мой безвинный? Или от себя бежишь вперед, вперед? Твои стихи бесценнейшие, Вина, твоим стихам. Пришел, настал черед. Теперь мы упиваемся словами, рожденными столь пламенной душой. Незыблемо, Марина, будешь с нами. Позволи нам, Марина, нам побыть с тобой.